полдесятого утра идем по улице по центральной причем по ленина народу никого практически холода на улице э, минус 25 снежок лежит вот так что у нас по зимнему все хорошо Короче, я попала в посудный рай. Ребята, смотрите, какая красота. Как все сразу хочется. Ой, так все ходит, за сил нет. И чайнички, и маленькие, и большие. Короче, это оптовый склад. В том регионе, где я жила. Всего столько интересного. Смотрите, какие разносы, блюда, наборы тарелок, девчонки. Блин, офигеть. И цены, смотрите, набор тарелок. Семь предметов. Шесть тарелок одно большое. 500 рублей. Офигеть, девчонки. А вот, смотрите, белое кружево. Черно-белое. Смотрите, как все красиво. Сюда нужно ехать не на поезде, а на машине. Собирай большой заказ. И привозить все домой. Ой, как все красиво. Так, на глаза и на лицо не смотрим. Хожу косметологу. Косметику не применяю. По очень простой причине. Чистка идет на насыщение. А, увлажнение питания, поэтому занимаемся внешний собор. Короче, хочу продолжать обзор по поводу посуды детей. Как красиво как много. Смотрите. Аэрогрили, сковородки, жаровина, Боже! Это так все интересно. Мантоварки. Девчонки, кто любит манты, я их просто обожаю и лепить и умею и разные сорта и смотрите и цены офигенные просто топовые большие малые кто любит готовить плов и даже есть чугунки смотрите помните в деревнях в печах все это томилось. А сейчас это можно поставить в духовочку и затомить. Использовать для себя. Вот, вот они сковородки. И что здорово, понятно, что в магазинах тоже все это есть. Но здесь такие цены оптовые. Ах, что так все хочется. Думаешь, господи, денег будет чуть побольше. И возможности в том плане, чтобы увести. короче, есть к чему стремиться. И смотрите, покажу сейчас наверху. Смотрим. Это все люстры Ба -бам. Их очень-очень много Прикиньте, какой выбор Офигеть Смотрите, какие кастрюли С какими крышечками Покажу, смотрите, какая крышечка Девчоночки как приятненько в ней готовить или подавать что-либо своей любимой семье. Прикиньте. Такое семенишное. Так все хочется потрогать. Молоковарка. Смотрите. А, сейчас иду. Я, я где кастрюли, я любуюсь. Прикиньте. Набор кастрюль. И цена... Опа! короче девчонки надо объединяться и делать заказы оптовые вот такая вот история представляете короче попала в рай да сейчас покажу какие горохи прикольные смотрите мне очень понравилось это пластик комбинированный ну и что Короче, вот такие штуки Шок есть. Короче, вот ходим, это. слюни пускаем так, и реально понимаем, что на себе все допро. Да я смотрела. Хорошенькие. В общем-то. Какая нежность. Какая прелесть. Видишь, какой все нежная и нежная. Ну ты как все это хочется потрогать. Как все это круто и интересно.